Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня по вашим вопросам я сделаю небольшой такой краткий обзор, как себя вести в определенных ситуациях. Да? Ну и, собственно говоря, хотелось мне просто дать такой вопрос-ответ, обратную связь на ваши, на ваши очень частые вопросы, которые задаются регулярно, постоянно. И просто я уже отследила ваше недопонимание, что происходит у вас в головах. И давайте разложим сегодня все по полочкам. Значит, первый вопрос, который встает такой вот насущный, где я вижу ваше недопонимание, это вопрос судов. У нас в основном все задействовано на мировые суды и на районные суды, да, ну или там опеляшки в каких-то городских судах, да. Вот, ну либо исковые производства рассматриваются тоже в некоторых регионах, городских судах. Ну, в общем, ребят, имеем с вами мировые суды мировые суды у нас рассматривают в основном приказные производства да у них там есть исковые производства но как правило приказные производства и у нас есть районные суды там уже исковое дело производства вот в чем разница и что и как делается мировой суд в порядке приказного производства рассматривает те дела где неопровержимо доказано право истца истребовать какую-то то Сумму долга, имущества и так далее. Да? Что такое неопровержимое право? То есть, если вы заключили договор, да, и вам выставляют счета, то есть оказывают вам услуги, вы подписываете акты, есть счета, которые вам выставляют, да, и вы не платите какое-то время, то взыскатель, да, заявитель или там кредитор, назовем его по гражданскому кодексу, да, кредитор, он обязан, с вами провести так называемую досудебную работу. То есть он вам выставляет сначала претензию об оплате, да, причем на каждый счет отдельно, на каждый счет, на каждый акт отдельно претензию, вот, ну, или за каждый период. А затем, значит, он выставляет вам досудебную какую-то там еще одну претензию, ну, в общем, 2-3 штуки повыставлял, вы не оплатили, тем более он дает разумный срок, да, у нас с законом не установлено, что такое разумный срок, ну вот месяц считается разумным, да, хорошо, он вам повыставлял, вы опять его игнорируете, не платите, он собирает вот эту всю доказательную базу, то есть договор, акт, счет, претензионную работу, досудебную претензию, все это собирает, несет в мировой суд, пишет иск и говорит, вот мне вот товарищ должен, я ему все оказал, товар там передал, услугу сделал, он мне не оплатил. Соответственно, мировой судья все это смотрит, принимает, говорит, ах, ну да, вот, и выносит определение, приказ да, от том, что взыскать. Дальше с этим приказом взыскатель бежит к приставам, пристава накладывают обременение на имущество и, собственно говоря, взыскивают в пользу взыскателя. Вот такая вот у нас получается история. да? А, поэтому смотрите, сейчас все, что творится, но ну, мы с вами знаем, что это ОПГ, вот творятся это все ОПГ, что они делают? А, доказательной базы, как правило, никакой нет. А, обычно так любят делать ЖКХ и банки, что-то там притащил, что-то там должен, да, отчет должен, кому должен, где претензионная работа. Никто этот вообще регламент не, вообще не соблюдается, приказные эти выносятся, и у вас все взыскивается. Поэтому обращайте на это внимание, пожалуйста, что по приказу только вот когда неопровержимое доказательство долга есть, причем не просто доказательство долга, да а что вы действительно была выполнена работа, есть ваши подписи, что там услуга вам оказана, товар передан или еще что-либо, да когда все-все-все вот это собственно. Это прям неопровержимо по законодательству. Тогда да, без проблем приказное производство. Второй момент исковое производство. Исковое производство вообще любой суд это спор, да, это спорящие две стороны. Исковое производство речь идет о том, что идет нарушение права. Да, поэтому мы подаем исковое заявление и говорим о том, что, ребята, у нас тут, короче, нарушено наше право. Вот, и дальше должно быть четкое описание, что с кем дано это право, зачем оно дано, почему оно дано и так далее. Если мы а, говорим о том, что у нас нарушены какие-то гражданские правовые отношения, да, а, нужно смотреть, или, наруш... или вторая сторона не выполнила какие-либо обязательства, открываем с вами статью гражданского кодекса и читаем, что такое обязательство. Обязательства, да? обязательства возникают у сторон в рамках договорных отношений, в рамках неосновательного обогащения, ну еще там какие-то пунктики дочитайте. Да То есть по большому счету, ребят, у нас три или четыре законом установленных, как бы <законом>, законом установленных, собственно говоря, основания для обязательств. Других законом не установлено. То есть, из-за того, что одна сторона притащила бумажку и сказала, что он должен, так законом не установлено. Сначала вы должны доказать, что у вас возникло право а, истребовать какое-то обязательство. Да? Вы сначала должны доказать момент возникновения этого обязательства по, по вот этим четырем основаниям. Литрем, которое прописано вот в этой статье гражданского кодекса, найдите ее, почитайте внимательно, что такое обязательство. Вот если доказано, что возникло обязательство, да, дальше переходим к следующему варианту. А как оно возникло? То есть. Сначала разбираем, какое это было обязательство. Да? Если это было обязательство там, в рамках гражданско-правовых отношений, то должен быть договор. Да? Если это был договор, да, то про договор мы уже много раз говорили. Там обязательство возникает не просто из-за того, что есть договор, а когда же какие-либо действия стороной были произведены. Да? Допустим, кредитором был передан товар или выполнена услуга. Должен быть подписан акт приема передачи, да, либо товара, либо услуги, должен быть подписан счет, выставлен в другой стороне, да, и в общем, уже только после того, как весь комплект документов оформлен, происходит, скажем так, в разумные сроки оплата всего этого счета, всего этого хозяйства. Если она не происходит, да, то, соответственно, что делает взыскатель да, или кредитор? Он выставляет какие-то претензии, все то же самое ведет досудебную переписку, работу. И если уже там вторая сторона никак не, не реагирует, то он имеет право подать иск в суд. Вот. Поэтому, ребят, законодательством четко установлено право, да, возникновение обязательств четко установлено. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Не абы как, у нас обязательства с неба не падают. Все вообще заточено на вашу юридическую безграмотность. Да, что Все считают, счет я принес, счет, вот он не оплачен, вот эти оферты. Да, ЖКХ у нас все любят оферты приносить оферты вот мы тут такая управляющая компания докажите что вы управляющая компания а мы ничего вам не должны значит никаких документов лицензии у нас нет ничего у нас нет, ну вот вот вы оферту нам не оплатили да и самое главное опровержение к оферте не прислали безобразие да даже если и прислали да вы должны по факту того что вы должны да. ты виноват лишь в том что хочется мне кушать все вот я по-другому судебные процессы не могу назвать вот вот вот все сводится к басне крылова да вот ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Ребят, смотрите внимательно, с точки зрения законодательной базы должно быть доказано, да, неопровержимо доказано, что... У вас возникли обязательства Вот по одному из оснований, которые приведены в статье Гражданского кодекса. Должно быть неопровержимо доказано да, вот, вариант возникновения этих обязательств, то есть в рамках чего это было обязательство, да, какие были действия заключены. Даже если они вам вменяют конклюдентные действия, да, то это обязательство рассматривается как неосновательное обогащение за счет там, конклюдентных действий. Да. Если они признают конклюдентные действия, значит, речь сразу, заходит об опекунах, да, потому что конклюзентные действия это для кого? Для недееспособных. Если человек дурачок не понимает, что он делает, да, то должен быть опекун, который будет за него отвечать. Вот. Поэтому, ребятки, тут, знаете, веревочка-то тянется в то, что доказательной базы нет никакой. А если доказательной базы нет никакой, а судья, значит, который принимает решение в пользу истца, полностью не исследовав всю законодательную базу, то он совершает коррупционное деяние. Вот. Берем наш федеральный закон о коррупции, внимательно его читаем, и там написаны прекрасные фразы, там написано, что коррупционер – это не тот, кто взял взяточку, да, то, что нам по телевизору рассказывают. Вы в это не верьте. Открываем и читаем, что коррупция – это действие в интересах третьих лиц. Вот. Соответственно, судья, да, не изучив основательно доказательную базу, не следуя букве закона, действует в интересах третьих лиц. Значит, он кто? Он коррупционер. Да? А вот эти вот товарищи из ЦИ, они лжесвидетельствовали против вас, да, для того, чтобы незаконно нажиться, незаконно завладеть вашим имуществом. Значит, они кто? Они лжесвидетели, да. Значит, мы можем их привлечь по 128.1 Уголовный кодекс Российской Федерации клевета. Вот. Ну, дальше туда еще можем накинуть несколько статей. Например, защита чести и достоинства, да, там опорочили они нашу честь и достоинство, деловую репутацию, можем туда же накинуть мошенничество, можем туда же накинуть еще чего-то, вот, и, соответственно, если у вас выносится вот такое вот заведомо, заведомо ложное решение суда, вы можете там еще написать на судью по 305 УК РФ, да, вот, подготовка делок к вынесению заведомо неправомерного решения, и вы пишете заявление в полицию, большое такое, вот, и пишите, что вот они все такие, меня Виталиях, они, яй-яй-яй. -я. Вот. Туда же еще привлекаете сотрудника полиции по 1069 Гражданского кодекса, да, как, что он несет персональную ответственность за ваше заявление. Вот. Вам, естественно, ну, у нас полиция же работать не будет, полиция у нас работает на кого? На метрополию, да? Вот, на полис. Поэтому а, они такие дела закрывают, но вам нужно получить постановление об отказе о возбуждении уголовного дела. И тогда вы это постановление об отказе а, прикладываете уже к исковому а, вашему заявлению и подаете иск в гражданское судопроизводство на всех вот этих персонажей поименно. На судью, на вашего взыскателя, на сотрудника полиции. Говорите, что вот... Значит, меня клеветали, меня, значит, вот это, я прошу восстановить мои гражданские права, признать, вот, что они меня клеветали, запорочили мою честь, достоинство и так далее. И дальше пускай вот это вся. Шобла-вобла доказывает вам в суде, что действительно они основательно как бы подошли, подготовились, у них есть неопровержимые факты, что вы должник. Вот, можно сделать таким вот образом. Сейчас такая вот нарастает волна у нас, да, вот таких исков. По крайней я не могу пока ничего сказать. Пока мы иск такой подали и ждем обратную связь, примут его суды, не примут. У нас сейчас очень хорошая тенденция у судов возвращать по всяким минимам, непонятным недоделкам вот отказывать в приеме иска опять же вы же должны знать до да, место жительства второй стороны потому что подается по месту проживания ответчика а ответчики все в разных местах живут в общем у них там вариантов для отказа вам уйма ребят вот поэтому не обращайтесь что у вас первого раза иск вообще будет принят но тем не менее судья в своем определении об отказе обязан написать почему он не принял ну исправите и донесете, еще раз дадите. Поэтому можете попользоваться таким вариантом. Еще мне хотелось бы ответить на вопросы, касающиеся, наверное, по поводу судебных всяких дел. Да? Сейчас я подумаю.